Сразу же давайте обговорим, без, э, мати... ну, без мата, окей? А зачем я пришел? Соси... А, а зачем? Не, На, осмотрел, нам скажи, тоже скажи то же самое, потому что Зимон... Давайте так... погромче микрофон. Раз, раз. Раз, о. Сейчас я настрою. Скажи, потому что мы тоже можем материться. Я, я вообще не сомневаюсь. Пацаны, короче, тема такая. У меня, короче, розыгрыш. Я так типа на 5 минут ворвусь, и потом по-английски чисто вот так вот сольюсь с ковролином и растворюсь. Я, я готов с тобой пойти. Да, мы договаривались. Мы вчера договаривались. Вам сейчас говна на вентилятор накидает и свалит, а мы это да? Ну ты как организатор РДС Восток. и. Нет, честно, я вообще на таком позитиве. Я смотрю на этих парней, они такие классные, вообще даже ничего базарить не хочется. Единственное, что я хочу сказать перед тем, как я уйду по-английски, я хочу сказать, что э, в этом году прошло несколько мероприятий, э, конкретно Сочи Джимхана, на которые было заявлено участники, которые активно пропагандируют нелегальный дрифт, снимают про это видео и лишены лицензии Рафом, Дмитрием Добровольским конкретно. И когда мы согласовали тут мероприятие и список участников подали, нам из РАФа сказали, если вы этих ребят не берете из списка, в мероприятие мы не подтверждаем. И мы вынуждены были позвонить пацанам и сказать, пацаны, мы вам вот хотели оплатить гостиницу, привезти вас в Сочи, дать билеты на формулу, прекрасно провести время в сентябре, но вы, короче, тут на... зашкварились, ну типа вот, этим, вот, вот этой своей движухой. И мы вас, к сожалению, не можем видеть, поэтому они очень сильно обломались. Еще у нас в следующем году, я вам такой супер секрет раскрою, есть проект от одного очень крупного известного спонсора, его здесь нет пока, но он будет. Прям вообще крупного максимально. Решает вопросы экономики России, я так скажу. В котором один из пилотов получит спонсорство. То есть у нас будет главный приз, не просто там деньги или какая-то поездка, спонсорство, спонсорство этого спонсора. И конечно, и конечно, Нелегало, его не получат. Макс, у тебя есть варик заработать пару-тройку лямов? Ты так плохо слышу, что ты да, не слышно вообще, забей его. Короче, я вот людям говорю не себя. Про Поэтому, Про да, пару-тройку лямов ты услышал. Поэтому бросайте это дело и надо, короче, все это дело систематизировать и, и, и, и получать удовольствие и... По-моему, РДС дешевле за год не стал. Ничего стал. нового я, мне кажется, не стал. скажу. Мы можем включить трансляцию стал, стал, и, в стал. принципе, вы можете поговорить со мной с телевизором. Знаешь, какой РДС стал? Есть РДС как, Запад, как, как РДС он? Юг, Ой. они стали дешевле намного. Чувак, который выиграл РДС Юг, он из Таганрога, это уже э, из Нижнего Тагила, Прошу прощения, это уже приговор, это уже диагноз. Кто Нижний из Нижнего Тагила? Тагила? Есть дрифтеры, он победил РДС Юг. На Стоковом СХ, Саганрога, как Какого фамилия? Сазонов. Сазонов, да. Короче, братан, Все, все подвязывать, закачивай. подвязывать? Да. И идем бухать в палатку РДС. А. а там мы уже договоримся. Договорились. Что там, есть еще вопросы? Ребята, Это мне? <говорит> а, <говорит> я понял. А у меня здесь микрофон. У меня есть свой микрофон. Все Demon. знаете, что я из Владивостока, да, и у нас сейчас сильно активна вот эта э, нелегальная движуха. Нелегальная серия, я ее давай назовем. Я назову. даже, даже на а у них есть даже на улице клиппинг-зона, прикинь. Это вообще да, нет Они труб. При этом они называются D1 Funicular GP. Да, да, да, э, есть эта история, в общем, ребята там кайфует максимально, как они говорят, мы такие, вот у нас нету денег ездить на треки. Ну, как обычно, вот эта вот песня нелегалов, у нас нету бабок ездить на треки. Хотя вот наши треки, у нас есть в Владивостоке два, а, две площадки, да, на которые можно приехать. Змеинка и а, да. Они по стоимости одинаковые абсолютно, и при этом можно там, он стоит 2000 рублей. И при этом не с человека, да, вы приехали там совсем. Совсем. То есть вот 2000 по 200 рублей скинулись и гоняйте сейчас. Не вопрос, это недорого. И почему-то все равно они не едут. Они едут на этот D1 фуникулер, как они себя называют. Мало того, это нелегал, который прибедняется, что у них нет денег, но они почему-то выпускают свой мерч. Сами понимаете, сколько стоит вложиться и произвести худи, кепки и так далее. То есть достаточно такая нормальная. Они производят мерч. Макс выпускает, выпускает только наклейки, и ему осталось выпускать еще но алкоголь и все, и все нормально. Второй вопрос, потому что реально вот это движение появилось, оно совсем недавно появилось, и э они хотят быть похожи вот на Макса э максимально. Они смотрели, снимают уже видосы как они там едут, вот проезжают эту клиппинг-зону, царапают эту глушителем бордюру, и вроде все красиво, позитивно, ну, всем интересно, романтика, все там долго, э, кайфуют, но есть обратная сторона этой медали, да, которая мало того, что вообще вот это движение, оно сильно вредит развитию правильного дрифта, правильного, э, организованного, безопасного максимально. Э, они условно гадят в тех местах, где они находятся. Потому что после э, вот этих покатушек, это всегда проходит ночью, мало того, что окружающие дома, там живут люди, а они слышат там всю ночь этот виз, кричания. Э, второе, уже все эти бордюры, потому что они не всегда их красиво объезжает, они в них врезаются, бордюры уже выкорчены, столб там единственный стоит, он погнутый, плюс там еще есть стена такая, которая вроде как бы далеко, но и туда уже до нее долетели, и вот эти э -э, мраморные плиты, ну, тоненькие, они уже разбиты, поломаны, вечно там свинарники, все такое прочее. И никто, э -э, и, естественно, они это все бросают, уезжают, никто за собой не убирает, и, естественно, вот это вот плохое впечатление они создают. При этом никто ничего им не может почему-то сделать. У нас полиция не такая грозная, как э, в Питере, где там работает вот этот 12.5.1. У нас нет этого. Слушай, Давай. ну вообще они там мусорят. Макс не успевает мусорить. Он просто едет и он не. Ну, он, они, не он вообще из машины не выходит. Не, я говорю про то, что Макс, когда ты. То есть есть, да, все знают это правило нелегало. Хочешь кайфануть, ты езди и не снимай. Ты, ты же. Делаешь это для того, чтобы на тебя посмотрели, на тебя красивого, любимого. Короче, это все, подожди, подожди, все то же самое. Я, короче, можно, да. я просто устал. Это слушать, да, да. Не надо, это, Ты меня не слышал еще. Да, это позиция зрения. одна и та же. Это, как знаешь, между поколениями, это пропасти. Вы там гадите, вы тут срете, вы срете нам, вы срете спонсорам, вы срете всем вокруг. Я на самом деле вот съездил в Сочи. Я после этого в Питере два раза выехал в ночь. Понимаешь, вот когда мы были в горах в Сочи, вот это вот было это, было, это было лучшее, что со мной в жизни в дрифтовой было. Когда ты едешь в этот АГ, где нихуя, ой, где ничего не видно, это было круто, и, и в горах вообще никто ничего не мусорит, и, и там все было совершенно по-другому. Я на самом деле в Питере в этом году выехал два раза, и это, это было настолько ущербно, что как бы ну, ну вообще просто, это так уже. Вот смотри, все. Надоело, Макс? Если честно, это уже настолько избито и ущербно. Нет, просто, знаешь, у меня, у меня вопрос такой, да? Я С вот сейчас строю сливу, которую в том году столько хайпа подняла. Тут такой вообще, вот там и в углу сидели. Тут каждый третий просто думал, что все забрали, все там еще. Вот я ее сейчас перестраиваю, хочу сделать ее там 500+, хочу дальше катать развязки. Мне уже даже не интересно в городе ездить. Я хочу ехать в стиле Формулы Дрифта, очком прижиматься к отбойнику, прям вешать на отбойник камеры, как в Формуле Дрифта, они сидят и идти на пауэр слайде на лютом так фа и ребята, на самом деле, смотрят, не меняя, они, они завидуют э, не тому, что мы делаем, а просто вот этой медийке, которая подносится, что ты раз, у тебя фиг... за ночь просто раз тысяча подписчиков. Вот об этом я и говорю. И Если все, ты... но просто так же они смотрели на вас, так же они смотрят на этот РДС, так же они смотрят, как на Moscow Raceway, там 10 тысяч человек пришло, они там волну эту делают. Это все одно большое медийное озеро. И как бы с какой бы стороны берега ты не был, шашлыки мы можем пожарить вместе, понимаешь? И все, и это вот оно, оно так и есть. И если раньше дрифт в городе мне был интересен тем, что я, мне вообще очень нравилось дрифтить в потоке. У меня есть видосы, которые вообще никто не видел, потому что там прям ну, творится ну, мясо. мясо. Там именно идут шашки, дрифтовые шашки. И не просто там деляешь туда-сюда, а именно конфиг прорисован. У ребят не клиппинг-зона у вас, а у них на кругу есть место, где все собираются. И им по приколу черкануться вот этим выхлопом об этот высокий бордюр. И у ребята у вас катаются на тачках, которые ну, у вас во Владивостоке там по 100-150 тысяч стоят. понимаешь? Это совершенно другой прикол. А у их цепляют медийки. У меня с ваших есть хороший. Товарищ Ветров, Саня. Вот он пытался, он развивался. Его даже в РДС в этот ваш пустили. Да, он ездил, и... да. Ну что, вот он проехал три раза, потом и Чубан поехал к Лосеву. Так зачем нам молодой пацан, если Лосев пропрет? Ну он же стопудово пропрет. Фейл Крю уже не торт. Они бы набрали туда просто царя Лосева. Фейл Крю уже не Фейл Крю. Это что такое? И все, и как бы все все это медийка. Мы здесь сидим, потому что мы типа медийка. И все. Но вопрос. И э... уже дрифт, он, Макс, он, он, уже, он уже на самом деле, он Макс, уже вот на касаясь вторую, Вот на этой медики, место, когда падает. мы зарабатываем эту абсолютно медийку, на, по у нас Побахайте. есть какая-то зона уже ответственности, потому что многие люди на нас смотрят. И мы подаем какой-то пример. И они насмотрелись на тебя. О, чувак долбит, крутой, медийный, у него есть да, партнер, он там валит, он идет против системы, это круто, романтично. И начинает то же самое совершать. Но вы поймите, я всегда говорю, что дрифт это легко, поэтому у нас очень много вот этого всего нелегала. Но правильный дрифт, да, когда дается задание, это уже гораздо сложнее. Вы же на улице едете так, как вам удобно, вы едете, у вас нету клиппинг-зон, вы просто едете, где хочешь, там переложился. да? куда ты мы ходишь повороты, да. мы, мы приезжаем на спот если Нет. на споте есть светофоры, перекрестки. Во-первых, у нас есть постановочная зона. Во-вторых, у нас есть клиппинг-зона. В-третьих, мы считаем светофоры. В четвертом моменте, когда ты вылетаешь в зону... Э -э, как, как она правильно? В зону фуридаша. вылета. В зону фуридаша. вылета. Нет, не фуридаша, не перекладки mm -hmm. эти. С рыжками я их называю. Ты, когда ты вылетаешь в зону вылета, ты такой, ой, я вылетел в зону вылета. Пацаны, выкопайте меня. А у нас, например, пацаны вылетают в зону... В зону бордюра, и все, он сидит уже там на траве, и хорошо, что он подальше вылетел, он хоть не мешает дальше катке. Если вы считаете, что мы не диспли... Ну, у нас нет никакой диспли... Диспли... Дисциплины. дисциплины. Я просто вчера бухал, немножко заплетаюсь. Так, короче, вы очень сильно ошибаетесь, это все просчитывается еще больше. За вас это просчитывают судьи, организаторы. И вы такие приехали, и с 35-го раза попали во все клиперы. А мы должны с первого проехать так, чтобы попасть и не попасться. Скажи Но... проще, пан или пропал. Нет, и вопрос, в... ребят, вопрос в том, что да, вы едете и только попадаете в какие-то квадратики или там в свои там, видимые зоны. Вопрос, э, что э, во время соревнований по дрифту, да, помимо. Того, что есть зоны куда нужно приехать еще нужно там хорошо сделать перекладку а там ну я смотрел на самом деле но ну, ничего сложного то что вы делаете нету но вопрос вопрос то не в этом я смотрел маль я я услышала тебе на самом деле не так давно говорят там что-то борщ борщ борщ борщ. думаю кто такой борщ дайте посмотрю Uh, я посмотрел, ну, конечно, беспредел был конкретный. Я видел какой-то заезд где-то там на, на Субару, вылетел там между машин, что-то куда-то поехал. Думаю, блядь, вообще этот морозок какой-то. Uh, вопрос в том, uh, если мы все хотим там, ну, мы все любим дрифт. Вы его любите по-своему, мы любим по-своему. Но да не одинаково. есть любовь к дрифту, да? да. И, и хотелось есть. бы этот дрифт все равно развивать и так далее. Но вы забываете, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И вы мало того, что вы рискуете, ладно, своим здоровьем хрен на вас. Но есть еще -то люди, которые просто движутся в потоке, если мы касаемся потоков. Если это ночной дрифт, да, бывают там окружающие люди. <связано> не все лайкают. Почти. Ну, <связано> <связано> Макс. Нормальные Ну, вот представляешь, да, вот я не, не скажу, я не знаю, где ты дрифтишь, я не знаю, там есть окружающие дома вокруг, я знаю, где вот наши гоняют. И там есть дома, сука. И, блядь, э, настолько негативно, э, сука, это литературное слово, между прочим. Ну, бля, да, тоже можно. Э, вопрос в том, что в целом э, Мало людей знает о дрифте в стране. Мало людей. И когда их первое знакомство происходит вот в таком ключе, когда вот ты такой едешь в потоке, блядь, тебя какой-то паренек, он там у нас был недавно случай, как раз вот. Э, я просто читаю там новости какие-то и э, Бриус дрифтил на кольце Фуникулера и врез и типа во время дрифта врезался в мирно едущий домой Nissan Skyline с надписью дейден Фуникулер Серьезно? Prius виноват в итоге, да? Девушка ехала за рулем, понятно, что пацан дрифтил врезался в нее, но там вот вся банда зрителей стояла. Приехали горишники, говорят, да Prius тут валил бочком, наваливал, а бедный Скайланд ехал домой. Ну, понимаете, но ну, ну, это прям вообще... Это просто говорили, между это, и... это знаешь чем? И... Знаешь в чем фишка? Потому что у вас ГИБДД ездят на туриках. Вот они из-за этого и прикрывают Не, пацанов. Реально. Нет, но ну, турики, турики уже у нас, кстати, отмерли, уже, уже туриков нету, ГИБДшников, они ездят уже на Солярисах, на всяком вот этом вот... Ну, Я первый раз такую историю в России слышу вообще, чтобы реально обвинили приус в дрифте, да, было, а вот говорим, не Skyline. Извините, у нас а у нас кажется, там... он уже с нами тут на диван присел, да? Иди, я иди по, иди я вообще, я вам иди. так скажу, вы вот, что, пацаны, я вам так скажу, я за дрифт во всем дрифте, и будет а, бэрж... Будет а, шиков. Я, я просто... Я можно сразу же свою позицию обозначить? Я люблю абсолютно всех. Я уважаю каждого, кто делает дрифт. Без разницы. Если он нормальный пацан, он нормальный пацан. Если Дима крутой мужик, он давно этим занимается, он обучает людей, он крутой мужик. И он делает правильные вещи. Реально, он объясняет, как нужно ездить. Он, а, он кажется, делает... Стой, стой, стой. Да, да. да. А, мы, а мы можем в палату... А вы... РДС. Не а? просто... Ставь, Может там... палатку в палатку Дрифт Мацури пойти, там просто. Ну, там у нас веселее, ладно. Но тут ты забываешь две разные грани. То есть есть как бы вот, как Дрифт Мацури СПБ вышел из нелегала. Просто это две разные медали. Если он уже в нем засиделся в легальном дрифте, то даже я еще не засиделся Слушайте, в дело в том, что я просто... Меня выключили. Я просто не знаю, что дальше. Но вот типа... Ну вот Макс Нет. ездит по городу, ну да, здесь, а сейчас что? Ну он съездил в Сочи, покайфовал. Я ну даже слушай, посмотрел, тут везде Я даже есть... посмотрел, он такой, вот, смотрите, красиво, что да, да без базара, да, красиво. Да есть своя веха развития, он ездит и ездит хорошо, у него... Нет, я не переобулся, чай. подожди, брус я рассказываю на... две бабки грани. платят, что ли? Там бабки платят, Ты еще переобулся, диван поменял. Уже а? я с первый раз в жизни увидел, что а мне понравилось. спонсоры будут на следующий год. Вот. Просто смотрите, вот та же вторая грань нелегального дрифта, она также подтягивает спонсоров, своих партнеров. Взять, к примеру, Макса. Очень хорошо крутанулся и по итогу ездит фактически без вложений финансовых. Это тоже своя веха дрифта. И, к примеру, вот Андрей, Эндрю Дрифт, да, там тот же Carbase сейчас его помогает, БГТ и остальные компании. Это вторая сторона медали. Можно заехать как в легальный дрифт и пытаться пробиваться, как Никитос Шиков, потом кровью и так сказать всеми возможными методами, чтобы получить это спонсорство. А можно войти в более простое нелегальное движение да, проехаться? Лег, легким путем. Легким путем, ну, то есть, но опять а, же легких путей да. да, их нет. нет. Короткий, легкий, но он опять же короткий, он как э, быстро, быстро Какой такой короткий? короткий? легкий путей, во-первых, не бывает. Да, во-первых, ты строишь вот. тачку, ты это вкладываешь Мас, ну, ну, ну, что там, твоя тачка? там 280 сил, столько вы что там Ну Че и что? Ну что я строю? Я очень рад, что у вас тоже Nokia LT4, я помню У него столько РБ А, у тебя столько... А ты как, что ты на мой GZ-то гонишь? Рыба гниет с головы Купил машину, обклеил и поехал Ну, что там строил то Ну, у меня просто стоковая тачка Действительно, самая обычная Классическая заднеприводная Subaru с тойотовским мотором Со 154-й коробкой С 8-м кастомным от 46-й С низановским редуктором это Но все сток. я пошел. это все, это с завода пришло, ничего не строилось, да, да. ничего не вкладывалось, и стаканы не распиливались. Я говорю про твою Сильвию, а не про Моя Сильвия? Суба. Моя Сильвия сейчас вообще на башбарах, там вообще все по-другому. Про мою Сильвию это, это вообще, у меня каждая машина это продолжение а меня, это проект. И на самом деле Суба, ну она там в два встала где-то, понимаешь, вот просто на стоковом моторе. Это, это все на самом деле... А ну, затем. Это дорого, круто, и я это люблю. Толстушка но, валит. Но, вот для, вот, скажу, что, да? В принципе, да? ведь дрифт ну, не для богатых. В основная аудитория, как бы, ну, тут ни у кого, в принципе, нету много денег. Мистер Кастом. Да, ну, мистер да, да. Кастом. И, а... В принципе, и из вот этих всех людей все хотят куда-то ехать. И что они будут сразу там по 5 миллионов тачки строить? Все начнут с чего-то малого. А какой-нибудь поставить, купить сливу там за 300 тысяч а, и я на ней потихоньку кататься. на переднем приводе сразу в легальных соревнованиях. Кстати, знаешь, что, знаешь, что у еще всех пишет. разный бюджет абсолютно. Нет, он дрифтил на переднем приводе, и ты просто не слышал его историю. И даже по позапрошлым году мы приезжали в Владивосток на Д1, он Аркаша дрифтил на его… Э нет, я сначала Аркаши показал, как, и он тоже дрифтанул. Аркаша на, на, ВИЦе. на переднем приводе. Ну не суть, нет. Это было давно. Нет, я пришел сразу в легальный. То есть первые соревнования по дрифту, которые появились в России, они прошли во Владивостоке. И я, получается, на второй этап уже приехал к участникам. Но до этого я даже не тренировался. Слушай, ну сейчас атмосфера доступная максимально. Главная проблема у нас это бабки. Не у всех есть бабки. Слушай, но автоспорт это всегда бабки. Я помимо тебя донатовать собирал только один раз. Два. Надо сначала заработать, как сказал да Готчер. Хватит про зад... заработать и так далее. Но надо Короче, заработать. На что-то надо машину знаешь, купить, как на я узнал колеса. о дрифте? Короче, Тимон ПВГ. Едет на Чешном еще тринажке или что-то такое. На Невский вылетает, что-то полубоком. Я такой, шут за красное, еще проехала. А там Чегевара вот так на, на всю бочину. Я такой, это что вообще было? Пошел, как девочка только что рассказывала. Пошла, покурила Google, черная четырка там. это. Я такой, что это вообще было? Там че вот такое вот на все, это, че, я думаю это, это ну, коммунисты что ли, что это проехала, что это было вообще, что это было и такое, а это это, это вот так вот это, это вот оно, а сейчас ну Понимаешь, у тебя были созданы какие-то такие, ты вырос во Владивостоке, у вас там это все косоглазые праворуки и туда-сюда. Ну, это атмосфера такая. Слушай, на самом а деле... А здесь все чуть-чуть по-другому. Поэтому на самом я деле... вот, вот по-другому это увидел. меня это прошло с воспитания. Потом я увидел, как вот ребята Fail Crew, они еще тогда были... Вот э, там старая старая, старая старая гвардия, они тоже покатывали там просто на том же Пушкинском театре Каткинсату вот там тоже самая вот знаменитая это, территория дрифта. Это, это, это, это как бы ну просто я вырос немножко на другом, а потом еще и не Underground и вот эти все форсажи. Короче, атмосфера просто почва была другая, поэтому Росток пошел в другую сторону, видимо, и все. Но я, ну, я бы не сказал, сказал что атмосфера. Я тебе скажу, вот когда вот, э, ты начал пробавки, бабки, да? То есть, когда я начал заниматься автоспортом, ну чтобы вы понимали, то есть э, тогда было вообще невозможно что-либо купить на какую-то зарплату. Но я искал возможности, да, чтобы это сделать. Я начинал с драк рейсинга. От первого форсажа захотел драк рейсингом. Но я даже машины не было, брал у друзей, неважно. Ну, двигался дальше, потом купил свою, потом начал и так далее, и так далее. Но я искал возможности. Да какая почта Совсем другое время Сейчас в принципе Сейчас все по-другому Сейчас соревнований миллион, на который да. можно приехать От Drift Family, э, Опять же дрифт СПБ, Мацури вот этот Спасибо, да, Мацури Мацури, ну то есть много всяких мероприятий. Раньше их не было в таком большом количестве. И раньше автоспорт был так, в том-то и дело, что доступные. все вот они хотят ехать. И так, чё, так а, у у вопрос? а в чем вопрос? Площадок много, возможностей есть. Площадок раньше не, не было этого да, варианта. Насколько... такого количества площадок. Ну, вы же да, правы, да, вы же нету. Нету. да кого? В Питере, у вас, хотя бы в Санкт-Петербурге а есть, есть площадка. В Москве есть площадка. В Питере есть площадка. Есть тура заноса только. Только культура заноса. и есть она есть, Но она есть возможность. Ну в чем проблема? Ребят, вы поймите одну простую вещь, что на одной и той же площадке кататься каждый божий день это невозможно. Ты едешь с закрытыми глазами, ты можешь пить чай, курить сигарету, а не знаю там, целоваться я с кем-нибудь рядом. Но это есть определенный предел тому, от чего ты получаешь удовольствие. Можно я 5 кабель? Я вот э, приехал в Сочи, там кайфанул нереально. В город выехал два раза за это лето. Uh, и скажу так За это же лето я кайфанул два раза Когда в мячик к вам приехал Вот это было просто восхитительно Просто это, это, это вот вообще вот офигенно Ты не забывай, это был Просто вот ты фестивана. проб говоришь, есть площадки Какие площадки? На которых ты 10 лет проводишь одни и те же Мацури Где я уже могу с закрытыми глазами сказать Кто должен на тумбу заехать Слушай, Стоп Ну стоп-8 да, точно ну да. предсказать Подожди, но у тебя Понимаешь, когда Стилов приехал на первое место на Я охуел я просто подумал, вот, это, вот, вот, это, вот это круто, стала. а вот все остальное, что там Полищук просто издевается над детьми, потому что культура заноса делает вещи, понимаешь, и все, у него уже скоро жопа будет квадратная подковш, он уже едет с закрытыми глазами эту трассу в Новгороде, и что, не туда ехать? Знаешь, почему я не хочу ездить в Мацури? Давай. Потому что у меня машина красивая. Ну, не хорошая как ты говоришь, но красивая. Я ее считаю красивой. А чтобы ехать в Мацури, у меня должен быть миссл. Просто ну, да. такой мисс, потому что все пацаны сейчас едут уровнево, и они думают, что они дайгосайты с цареградцевыми на, на, на Бродершавке. У тебя дайгосайты через одного сидит человека. И, он уже и вбахивают просто в бочину тебе. Пипа ловит крышу, блядь. Понимаешь? Так Этот типа ловит банк, березу. Понимаешь? Типа они банка, просто он... приезжают Убивать Левый. свои тачки И я, короче, ну не готов подожди, У меня слива тебя... хоть и стоковая вот ты приехал Слива хоть и стоковая Но я не готов блядь, ехать в пороге варить Мац, Подожди вот не, дай микрофон, не, ну, дай микрофон. Пацаны вот они едут очень круто в дверь, прям они, они, могут друг другу протирать. Вот знаешь, мы раньше так зимой ехали, как дурачки щетками чистили. Они сейчас могут тряпочкой протирать тебе вот так бок, с боковое стекло. Типа, Эй, чувак, после потому манжи, что они манжи. эту по, после манжи эту эску, мне кажется, да. уже ночью их разбуди. Они такие, а манжи эсков? Да, да, да, да. Это же новгород. Ты прикинь, я там 10 лет катаюсь. Слушай, Регу, ты, я у него там? Жигули какая-то уезжает там в лес. Да, потому по что дрова. пацаны начинают ехать на агрессию. Нет, ну а почему он едет прямо без постановки, а просто вот прямо? Вот ему вопрос задай. Потому а, что у него, у него не стоковая Ой, Жигули. Ну, есть, вот она стоит, она не, она не стоковая. Нет, она едет на прямо. Площадку, но все-таки не все так просто. В лес только мы все-таки что... ездим, подрался. Ну, нет, а только что Макс. Нет, ну, да нет, по-любому у Матвея был план все, еще, угодно. подожди, нет, нет, не забывай, не. он блогер, у него был план, машина отъехала, к нему подошла судья старта, говорит, давай возьми 5 минут, нормально починись или нафиг не выезжай, говорит, сейчас поедем, ему пацаны прикручивают скотчем этот ручник, который перевернулся на крышу И говорят следующее, братан, только не дергай ручник, ставь вся раскачка, как ты думаешь, что он сделал? Не, на самом деле, Но давайте так, кто не в курсе темы, рачкой, это да? было Нет, так. Одену, Он дернул чтобы... ручник. А <с <с вот эта проблема в том, что ты. Я дернул ручник не потому, что, типа, я хотел поставиться. Это было. Я сдул давление на задние резины на 0,8. У меня тачка поймала держак. В принципе, да, я. У тебя есть микрофон, ты можешь у тебя микрофон, говори в него. Все, все. Я думаю, что тебе Я поставился. Получается, я поставился, понял, что словил держак. И у меня просто рефлекторно, дер... ну это уже вторая сюда, стадия. Сюда я говорю, просто ты... рефлекторно дернул этот ручник, естественно, но я дебил, как бы, я не поспорю с этим. Он забыл, что это не автоматная машина, и можно было качать. Нет, ты просто уже, это секунда, да это с любой аварией. Все попадали в аварию, и потом другие обсуждали, как ты так, я бы вот успел. Не, у него там поехал. просто вот агрессия. Матвей, не жалуйся, у него люди улетают на 150 в бетонку. Выходит, выходит пацан 16-летний из чайника такой, ну разбил, и он такой, завтра на тренировку. Он такой, я пошел. я не вообще не жалею, понимаешь, и он дорого стоит. Он, не, так там улетает, и он и над, него дырит в школу, да, без базара, а но, но, типа, все. у меня вопрос, вот скажи, Макс, вот ты приехал в мячик, кайфанул? Вообще, мячик это, мячик это топчик, я Ну базарил. топ, ну согласись, ну я круто. тебе скажу честно, на третий год мячик уже будет не топчик. Погнали в Лизань, братан? стена магнитная а ты за... меня возьмешь с собой а ты меня возьмешь погнали рязань за эст. Да, братан По меня тормози меня... стой да, подожди тормози тормози стой меня сюда пруф привез а ты меня возьмешь рязань извини брат Погнали, Владивосток, нет, на погнали праздник. в Просу, У тебя есть болтовой каркас? У меня варной каркас, в Москве говорила. Все, погнали, один этап РДС в Рязани под стену поставим. Да его не пропустят. Да, правит, да, нет, я думаю, что можно. Я, не пропустят. Я думаю, я думаю что Просто ради за, за ваши каркас. бабки, любые ваши Всё, вообще отлично, эти да движения. Там вот куринбин нужен тогда, за насчет денег. Ренбен решает. Так, так он там где-то был, да? да. Он Но, обещал а по уже, что он с Димой. А а по поводу ручника, да, там, э, ну, посмотри видосы, как нужно ездить без ручника, все-таки. <св milky> а, ты, я как раз четыре серии, ты, ты, ты, 4 держи, 4 держи, серии выпустил сейчас он тебе покажет uh, чтобы ты его лишний раз не Блин, делал ты 50%. немного не понимаешь я знаю, что, <свист> <свист> uh, я знаю, Бей, что Дима, люди ездят без ручника умеешь, это был первый, там, первый этап, на который я поехал после долгого, ну как бы долгой своей остановки да и я просто как бы привыкал к тачке, и вот эти все там 10 своих заездов, у меня опять какие-то были траблы, блядь, мне вообще какая-то тачка, я не знаю, я какой-то неудачник. Все как я не знаю, что происходит. Шестерка, ну, да. может быть, это, может быть, это аура Жигулей, и я, в принципе, прикатывался все это время, как бы, ну, с ручником, я знаю, что это можно делать без ручника, я не спорю. Если Но, блядь, будешь, в этот момент, почему-то сработала в голове вот эта фигня, дернуть ручник, я поймал зацеп такой, типа, и на автомате дернул. Естественно, без него можно валивать, это круто, с, как бы... Прости, Матвей, я могу пояснить, короче, за вот этот дрифт, который без ручника. Я вообще, когда начал дрифтить вот на этой стоковой субе, э у меня не было ручника первые два сезона. Я вот также приехал в Новгород и, и поехал всю трассу, как ребята сейчас катают, и, и, и на меня наругались, что нельзя так делать. И, и я вот ездил без ручника, ездил, и все дрифтеры, про-дрифтеры мне говорят, как это, выворот, вайспаб и ручник, это азы. А потом, когда я поставил ручник, и знаешь, вот это на автопилоте уже вот, дергается. И, и когда человек уже привык ставиться не флаем, вот у меня, например, слива не может поставиться нормально Ну, Не хочет она. А вот суба, она инертная. Она наоборот говорит, да зачем мне ручник? Вот так вильнее я пойду. И как бы в этом прикол. И он привык уже дрифтить с ручником, и все уже. Любую машину я, можно я поставить. На самом деле, я на самом деле даже за постановку без ручника, просто я опять же повторю, я был не прикатан. Естественно, ручником поставиться проще. И так как я вот эту всю вот эти два дня тренировочных, я все с ручником ставился, потому что к тачке не привык. Она у меня, блядь, на, извиняюсь, на каждый этап все что-то доменяется. Но это гули. Естественно, я привык э, к ручнику, и, опять же, рефлекторно. Знаете, а, а знаете в чем самая суть? Что у него сейчас ручник, как вы знаете, какой? Вот в машине у него. У него ручник березовая палка. Прям реальная. Реальная березовая палка. Все, это что... даня, это дань твой берез. И Надеюсь, все, что происходит, он распилил, из по плану. нее сделал ручник, да. Да, У него реальная а, Опять же, вот, вот зачем. Вот настояла береза, никого не трогал. Зачем ее. И на мусорил, и, и, и вот тут вот, негодяй прям. Нет, я говорю о том, что на самом деле э, вы стали медийные, благодаря там своему нелегалу, но и все равно на вас уже есть э, доля ответственности. Э, люди на вас смотрят. Понятно, что у всех должна быть своя голова на плечах. И типа я ни за кого не отвечаю, но я типа живу как хочу. Но это же неправильно, это же неправильно. На самом закону. деле, вот даже после прошлогодней лекции, в принципе, э, мне кажется, сейчас вот любой скажет, что нелегала стало меньше. Вот э, все да, смотрят Силова там, меняя, борща. Ну, вот где был нелегал в этом году? Ну, по городу даже... Я скажу, нет, у нас... Там почти... по нет, у нас нелегал э, был, потом пропал, потом его не нет, было. Нет, я говорю и сейчас, в, этом вот в этом году, году в принципе, в этом это году не было у нас, Нет, вот ну, у нас в Владивостоке в этом году прям вот какой-то всплеск, вот, ну, вот какой всплеск этого нелегала. Но ну, они реально пакостят. Реально это дошло из Питера, на волна, самом деле. И, к сожалению, вот эта волна... Волна да. негатива со стороны да. обычных людей, которые не с лифтом, к сожалению, вообще. вот таким образом знакомятся. Меня это ну, коробит. Потому что я, извините. А но ты пробовал с я ними разговаривать с не ним? я друзья, разговаривал друзья. с ними. Вот я, что я не с подожди, мы с ними не, разговаривали. Нет, мы с ними разговаривали. С, я с ними Зачем? встречался, я приехал. Э, ну, мы им дали возможность: говорю, приезжайте к нам на площадку. Но вопрос в том, что как бы приедете сюда, они. Э, и я, я за кэш порешаю. А ребят, нет мы, им да, нет, мы им сказали, что ребят, у вас там приедет там, там 10, 15, 20 человек. Вы там заплатите там, за трех маршалов? Ну что, потому что вы там можете разбиться, где и так далее, чтобы было. Это будет копейки на 10 человек. Это меньше, чем аренда трассы даже 20 На последней бабке заправляемся и а, едем на какую-то. Знаете, а, а знаете, что они что не ответили? А как вы нас вообще сюда завлекете? К вам ехать 40 километров, по, чтобы вы понимали, по пустынной дороге ехать примерно 20 минут максимум. Просто вот катишься там со скоростью 90 км в час э, и стратил там 5 литров бензина до туда. А как у нас завлекете? Нам же так далеко туда ехать, мы тут на фунике типа рядом, нам тут вообще нормально. То есть их еще и надо как-то завлекать. Им ничего не нужно. Им ничего не нужно. Они готовы, то есть они не несут никакой ответственности перед другими людьми. Они пришли, насрали и ушли. И в этом эта проблема. Это проблема. Не в том, что они там дрифтят, а в том, что они врезаются в другие машины, а потом обвиняют других людей. То есть перекладывая свою ответственность на других людей. Пусть город за нас чинит. Мы же типа платим налоги. А какие они налоги платят? Ездят на помойках, большинство машин фактически распилы, им срать на эту тачку, они ее готовы даже отдать ментам, если их будут забирать. То, что, то они там жигу какую-то сжигают, бросили ее там и уехали то приезжает просто тупо водой себе этот спот поливает для того чтобы им резина не стиралась ну то есть ну ребята вообще максимально безответственны и в этом проблема в том а... что не хотят они брать ответственность на себя я вот к этому клоню а как ты считаешь это хардкор а? это хардкор. Это беспредел, я считаю а Это как не хадкор, это беспредел знаешь? Ничего сложного, то что они делают, нет Но то, что они пакостят другим людям Которые пытаются, Сейчас стараются Копят деньги, хотят быть дрифтерами Построили себе машину, приехали на тренировки По-честному потренировались У нас есть помимо там, РДС Восток Есть там DSL чуть доступнее, есть народный дрифт, вообще максимально не, доступная Нет, нет, нет, подожди, но, DSL, но ребята я приезжают. Я у вас DSL тоже с кавкасами вагнами нужно. Слушай, наш DSL решил погнаться почему-то и конкурирует с РДС. И, и вот это отсюда, их... э, отсюда, это проблема. отсюда нет. и пошли нет. эти ребята. Нет, в первую они... очередь, ну дайте вообще свободный стрит, без какасов, без всего, пусть приезжают. Слушай, но э, В чем вы... проблема? Есть проблема, знаешь, в чем? В чем? А, вот ты как организатор меня должен максимально понять. Все, что при, э, случится на твоем мероприятии, ответственность несешь да, ты. Да, я это Уголовную. понимаю. Причем. Я понимаю. И представляешь, что-то случится. Надо их за, самих Отпустите защитить, обезопасить. Человека. Но каждый, это... подожди, каждый человек готов Дим, сэкономить человек, бабки. Сэкономить человек. бабки даже на собственном здоровье. Но после того, как что-то случится, что-то случится на мероприятии, он придет и будет предъявлять организатору. Что ты мне не сказал? У нас было так… В, подожди, Макс. В 2010 году, когда тоже был беспредел, я был организатором, там первый РДС, и была тренировка, при, это, чувак выезжает потренироваться, но выехал, выкатился, а машина уже с каркасами, у него с каркасом была, остальные там еще с болтами у нас допускались. И он без шлема выкатился, а я что-то промухал этот вопрос, он выкатился. И он ехал там, уебался куда-то, ой, извините, врезался. врезался. Все, ребят, лишаем лицензию врезался, разбил голову, ну, не сильно, но у него там кровь потекла, а все равно он такой, он пришел ко мне с претензией, а что ты, а, причем чувак старше меня, то есть он прям взрослый был ему, и он пришел ко мне, а что ты мне не сказал, что мне надо шлем одевать, то есть опять же я стал виноват, я, и поэтому Дим, и после Дим. этого, естественно, естественно, я хочу максимально, максимально себя защитить, и защитить тех людей, которые не готовы, не, не готовы ты. еще... Uh, они, не думают, они думают, что с ними ничего не произойдет Каждый гонщик, выезжая на трассу uh, Спортсмен думает, что сегодня гонка закончится хорошо Он не разобьет машину об стену потом тоже так думал, да, крышу словил Но суть не в этом Все проще, отказное письмо В чем проблема? Он подписывает отказное письмо это не работает так Работает. Нет. Работает. Нет. Работает. Иди читай себе. Мне не убит. нравится. У меня есть не нет, нравится, нет. есть три волшебные Короче, слова. Пошел парень. на ХУ. А, нет, на самом деле, вот ты, ты думаешь, что он может написать отказ, но нет. Нет, отказной это... у нас на регистрации. А ты ты хоть раз с этим отказным ну, носил его? Там, к юристам. Я тебе скажу, это не работает в нашей стране. Человек подписывает такую работает. бумагу, да, а, все равно Но возлагает ответственность на мероприятие. Значит, у вас просто Ребят, не то, что тунеядцы, у вас нет. там эгоисты. Это, это закон Российской Федерации. Человек не может написать отказную, что он несет ответственность за свою собственную жизнь на каком-то мероприятии. Ну смотри, у тебя в отказном есть правило, допустим, поведения. Он должен, ездить в шлеме, должен быть пристегнутым. Он, э, Он нарушил, да, нарушена техника Но безопасности. Техника Ответственные безопасности. лица, кто и... выпустил на трассу? Твои псуди, твои маршалы. Организатор виноват во всем, что происходит на мероприятии. И в этом есть проблема. И многие, ну, и, к сожалению, вот, э, ну, молодые серии, э, там, организаторы мелких серий, пренебрегают постоянно там э, какими-то, ну, безопасностью. Ой, мы не будем делать там техком. А потом ему и у него там сзади аккумулятор какой-нибудь э, привязан на веревочке, а он куда-то врезается, этот аккумулятор сзади летит со скоростью света и просто проламывает бошку. А, а, об этом, Знаешь, об мы этих вот нас... Это, конечно, такие плохие моменты, но вот это Я тебе много могу спортив... таких рассказать моментов да, плохих. Но целую это... гору за 6 лет. И до сих пор мы ими спотыкаемся, к сожалению. Да, всегда. Но есть вот правила, прописанные в РАФе, там вот мы, ну РДС этим. Мы а, не в все, вы, не, вы не в РАФе, понятно. Вы пытаетесь минимизировать расходы участников. Но, к сожалению, да. автоспорт, дело такое, почему нету любительского, ну, нет вообще понятия любительский автоспорт. Единственная категория, а э, которая нет? попадает под нет? любительский есть. автоспорт, это ралли третьей категории. Нет, нет такого понятия. То есть везде автоспорт, это лицензированные пилоты. Э, ну, дрифт, еще пока видишь, не автоспорт, поэтому Ребят, есть такие возможности. Да, этот да, этот да, Слушай, ну, вот у нас есть примерно на автодроме Санкт-Петербурга, очень такое интересное соревнование. Там получается… F2. А F2. вы закончите F2. там F2. разговаривать а? между собой? Между собой. А вы послушайте. А, Пацаны, это... если нам не надо, то я пойду. Да, давайте. нет, нет, нет, ты посиди. Давайте, давайте знаете, по-другому. Вот мы сейчас все с вами сидим, все смотрят. Знаете, в чем основная суть, по моему мнению? Мы обсуждаем одну и ту, одну и ту же сторону медали. Их не две, она одна. Просто кто-то находится чуть выше, кто-то чуть ниже, но вместе мы продвигаем одно и то же направление. Я вам расскажу на своем примере. Я ровно год назад смотрел на вас Дайте со погромче, стороны и думал: уровень, это уровень, это люди, которые к чему-то пришли. Раз, раз. Это, это да, люди, работать, это... Просто громче говори. И... Раз, раз. Это люди, которые к чему-то пришли. Не шепчи. А сейчас, а сейчас. Так, ребят, о, нормально, для зрителей как раз. Э, господа, если есть какие-то вопросы, погнали. Подождите, Давайте. подождите, дайте я скажу. Дай ему сказать. Да, да, дайте я скажу. А сейчас я сижу вместе с вами вот здесь. Понимаете? И дрифт, какой бы он ни был, он объединяет. Неважно, профессиональная это лига, либо, либо чуть пониже. Все равно дрифт, какой бы он ни был, он объединяет. Самое главное, чтобы это было культурно, красиво, Четко, с расстановочкой и максимально жарко. Я вот за это. Безопасно, чтобы другим не мешало. Согласен, согласен. Знаете? Знаете? А теперь пересаживайся. Нужно думать не Иди, нет, теперь ты тоже не И выгнали. Нужно думать. Ты должен идти сесть сейчас. Ты сказал грамотную вещь. Давай. Давайте, стойте, ребят. Нет, он между ними должен сесть. Нет, нет. Аплодируйте, пусть он сядет туда. Я буду стоять посередине. Ребят. Я. А ребят, а ребят, я, я каждое утро на своей машине вожу ребенка в детский сад и на хоккей. Вот бирюзовый чайзер, карбейт, я ровно сажусь с утра, вот завожу машину, аккуратненько, тихо-тихо выезжаю прям глохну, выезжаю с двора и вечером бывает, конечно, поздновато, но приезжаю. Я как-то раз в воскресенье выхожу с утра и понимаешь, что у меня глушака, вот такая шуба из пены, которые запенивают, ну когда делают ремонт, и рядом лежит баллон. Я так на все это дело смотрю, думаю, нормально. Беру вот этот брик, я вместе с баллоном вот так вот разом, а оттуда его вынимаю и такой смотрю сразу же на окружающие дома. Причем я ну езжу на машине уже года два, кто думаю, интересно, кто это бы интересно мог быть. Подошли там такие автолюбители, боже мой, что случилось, как, что, кто, куда. Причем мне не оставляли ни записки. Я понимаю, что я громко, понимаю, что я вроде бы тихо, мне кажется, но на самом деле громко заезжаю во двор. Понимаю, что нарушаю, но с другой -то стороны, ну как-то же, надо двигаться. Вот возьмите Никиту Шикова, вот сюда на выставку он ехал на Белуге. Он говорит, я говорит, испытал такой каф, вот я просто еду на ней, но это неописуемый момент. Самое главное, это делать культурно, как бы это ни было, профессиональная лига, либо лига чуть поменьше, либо это стрит-дрифт. Самое главное, чтобы это было безопасно, красиво и кайфово. Я за это. Самое главное, чтобы мы еще не мешали нашим дрифтам, окружающим, которые делают этот погнали дрифт. вопросы. Нужно учитывать Нет, там мнение был... любых. Ну давай. Здравствуйте. Дим, у меня к вам вопрос, ну и, наверное, отчасти, может, к ребятам. Если говорить о популяризации дрифта, вот сначала, наверное, ребят, к вам. Кто из вас пришел сюда, потому что знает блогеров, а кто из вас пришел, потому что знает РДС? Ну так вот, реально, кто по блогерам пришел? А кто знает а РДС? Кто по РДС? Не, на самом деле это круто, вопросов нет. Дим, как вы считаете, что реально больше популяризирует дрифт? Просто я пришла и начала дрифтить зимой, только потому что узнала от Сереги Силова, что это дешево. Смотри. Оказалось, не дешево. Но автоспорт в априори дешевым не может быть. Второй момент. Боевая классика? Ну да. Слушай, но это стоит денег все равно. Это не 20 тысяч рублей. Но это более доступно, чем Это сливы, просто доступно, это, это но это стоит бабок. представитель а вы, мне, вы мне просто Нет, скажите, какой, вообще какой вид спорта вообще дешевый? Просто даже не касаясь автоспорта. <связь> да нифига. Нормальные шашки стоят бабок. Я тебе серьезно говорю. Шашки, в шашки это, кстати, математика, это репетиторы и все такое прочее. Это Идем. тоже не так просто. Ну, шашка, это, математика, он имеет в виду по это математика. Это ты так не матушка, а это спорт. Школу, ну я не шарю в шашках, что мне сказать? Двигаемся а, Что касается о популяризации э, официальный спорт, это, конечно же, скучно, потому что максимально безопасно, нет никакой романтики, постоянно ты врезаешься какие-то стены, чини, чинишь машины. Но это спорт. Это э, как и в любом другом виде прыжки, бега, это масса тренировок для достижения какого-то результата. Понятно, что любительский вот дрифт, но он все равно, дрифт появился все равно сначала официальный у нас здесь в стране, а потом уже появились блогеры. Официальный он только для по телевизору, а так Первый там дрифт. Первый на первый дрифт. дрифтовали все равно. Макс, первый дрифт соревнования прошли да, просто это не афишировалось, не ]ney -ney -ney -ney. было блогеров, не было. В две В 2004 году прошли первые соревнования. Это по соревнования. До этого дрифта до этого, этого не, дрифта. не было. Дрифт, мне кажется, который до этого на парковке, до этого не приводе. До этого нет, не на До да, этого мы ездили тайм атак на змеинке и приезжал один паренек. один нет, приезжал один паренек на Скайлайне. и все время ездил и в повороте его разворачивал, Он дымил там опять мы думаем дебил какой-то колеса стирает. Это два года он так делал. Два года он делал, но через потом два года появились соревнования 2004 года. И этот паренек, мы поняли, для чего он делал, дрифт, и он уже ездил в управляемом заносе. Но он никогда, я считаю его первым дрифтером страны, это Саша э, Крупин на тот момент, можете там, The дрифтер снимал про него э, киношечку, можете посмотреть. Э, но и суть, он никогда не выезжал. Он приезжал на зминку и ездил. Она была доступна, она была бесплатна тогда, приезжал, стирал эти колеса и научился дрифту. И появился потом вот эти соревнования, по первые видосы пошли с Японии, D1, все дела. Но у нас появился сначала официальный дрифт. А вот это ваше блогерство, оно появилось относительно недавно. Потому что, когда мы занимались дрифтом, у нас даже не было телефонов с камерами. Вот про что я говорю. А так как вот это блогерство, Макс, Поэ вот, а ваше блогерство стало проносить плоды. Многие начали смотреть на это и тоже решили стать такими же блогерами и кататься, оправдывая себя тем, что у них нет денег это в официальный дрифтинг. Это не просто увидели, эти. что это проще немного делается. Не нужно там профессиональные тачки строить и как бы… Слушай, я смотрю… Просто на с... даже интересно. Вот Нет, я можешь... на самом деле смотрю, вообще все блогеры родились, такое ощущение, в Питере. Других городов нету. Так у нас, у нас холодно, делать нечего. Ты Слушай, подожди. а у нас... Дим, я не, тебе от дед прикола скажу. Начинается брифинг утренний пилота у нас знаешь, на 3-2 СПБ. 60 недели. участников, 45 из них стоит с Гоупро. Это брифинг, пацаны. Одновременно все. Ну сколько участников Англия в выедет, стоит нет. с камеры? Да не сколько. Я знаю, кто стоит с айфоном. Блогером, Никита потому что, потому что у всех есть человек, который стоит с камерой рядом в RDS. Ну, так это, это уже... вот, это война бюджетов. У них нет бюджетов, ну, они сами себе пираты. Ну, сам. Господа, Стоп, давайте дальше вопросы. Нету. Давай. Это мой микрофон, чувак. Мой, Короче, такой Но вопрос сложный. Вот вы тут спорите, типа, легал, нелегал. Вот, РДС, допустим, появилось 10 лет назад, а вот, у, допустим, у Макса канал где-то лет 6, да? У... Поменьше, меньше, да? У Стилова канал сколько? Года 3. Ну вот, то есть вы думаете, они, типа, пример не с вас взяли? Ты просто вот, у тебя здесь одно, а здесь, типа, ну... Противоречит. Пацан уже, он своим вопросом красавчик, противоречит друг другу. Красавчик, как бы... красавчик. Типа... он приезжает на РДС и смотрит, твой... и смотрит блок Стилова, типа. Я Пр... против Нет, да. Вопрос-то в итоге? Мне кажется, что вот они взяли пример с них и как бы. Откуда Ребята? ты взял пример, Макс? Ребята? Ну, к примеру. Так он же ну, говорил. Ну, он же сказал с, с... С Димона, с Симона, не, на я, самом я деле так пудово. оно и есть. Раз, раз работает. Короче, я сто пудово насмотрелся реально дрифтеров. У меня плакаты вот приехать в мой родной город. В мою квартиру зайти, у меня куча плакатов, вот именно вот РДС. Я насмотрелся РДС. Вот так оно и есть, то есть получается стрит это образование от официального не, не мероприятия РДС, без, увидел, без наличия политики, и финансовой дрифтом, возможности. Появился фильм о том что 3. есть. Это все вот потихоньку, помаленьку. Блин, что делать? А сколько у меня денег? Я студент, у меня 17-18 лет. Что я могу купить? Жигу. Так. Что дальше? Там шестнарик, не шестнарик. У всех разные бюджеты и каждый пытается. Ну, это моя... не, я говорю, что я начинал, начинал я. У меня нету Вообще, денег, но у меня есть жига за два ляма. Не, ну а у кого нет жиги за два 2... А, нет, есть одна за десять. Дим, Дим, нет, погоди. Я помню Матвея, когда он приехал на первое мероприятие на своей этой... СИ, на своей камере. Ты должен, шестерки, дух, ты должен сказать, на своей камре. и хвастался да, впускным дросселем от 4 АГЕ. И он Смотри, сел со мной, а я уже тогда весил сотку на минуточку. Да, это тогда Поехал и было... говорит, где, братан, вылазь, я не могу протянуть первую дугу уже. С тобой, да. То есть я Но с тобой мой Лаурель, я думаю, тоже не протянет. А давай за Шучу. Ну надо тебе приехать. Кстати, стоп, минуту. Женя Лосив тоже Жиги начал, если что, на минутку. У него был Франкенштейн на три... Ты видел Жигу? Я видел. Это Франкенстейн, да. Там реальный Я в Женя Лосиф строил эту Жигу и строил ее, чтобы ехать РДС. На тот момент дрифт Battle, по-моему, это красное Одиннадцатый год был. Да. Но он тогда поехал на него все-таки на морочке таком э -э полусобранном. А на Жиге он выступал в Ихкутске на Omni дрифт битве когда Целеграцов еще и Чевчан только представили свои машины. Это я снимал тогда, потому что... Я, я тогда попал. в двенадцатом году ездил в Новосибирск, видел Женю да на морчке, но он единственный наверное из тех вот э тех участников, которые приехали на соревнования, прям слушал, что, что я рассказываю. Это я это там было взял сложную, это. сложную трассу, на которую, блин, э царь сказал, это говно, едем просто тупо восьмерку, это сильно сложно, нужно вот газ нажать и ехать до финиша я не люблю такой дрифт я люблю когда есть где поработать причем всеми педалями и быстро и медленно это сложно это интересно а когда ты тупо газ нажал и едешь вдоль стены это легко и фонарно так идем дальше следующий вопрос у кого был давай у меня единственный к тебе вопрос макс когда ты едешь боком тебе голову бьет функ или нет это тебе вопрос. Пульсирует сердце. Отдайте микрофон вам, пожалуйста. На самом деле, вообще изначально у меня немного другая музыка играла. Это сейчас она переродилась в пхонг. Вообще, да, крутяк. Под него очень круто, агрессивно смотрятся любые дрифт-видосы. И даже зачастую сейчас э, эти профи-РДС профи вставляют к себе видосы. Это музло. Идем дальше. Следующий вопрос. Я не могу быстро подойти. Ты пока вставай, подходи. Давай, бомби. А, смысл спорить вообще нелегал-нелегал. Изначально с самого рождения дрифта в Японии это был... Нелегал в горах. Он не нелегал был, есть Изначально и будет. со времен рождения человечества мы же все жили там в пещерах и так далее. И что, мы будем стоять, вернемся обратно в пещеры. Есть прогресс. Нет, вы живете уже в домах в комфортных, у кого-то менее, у кого-то более. Но не нужно останавливаться там на достигнутом, нужно двигаться вперед, расти. Да, это был нелегал, да, это было какой-то тогу и так далее. Но это сейчас запрещено во всем мире. И это сильно карается законом, как в Японии, как в Австралии, как в Европе. Нельзя дрифтить на дорогах общего пользования. Что? Я не раз, раз, раз, раз. Романтика да. их тянет. Романтика. Людей всегда тянуло что-то незаконное. Что? Всегда. Всем было, было интересно нарушить закон. Ты нарушаешь закон. Слушай, запретный плод Сынок, всегда нарушаешь закон просто. Слушай, ну, ну, давай что, если нам запрещено с законом воровать, убивать, мы сейчас это будем делать? Ну давай, давай вот ну, ну это чепуха. Они а есть, а все а Не все и не все нелегалят. Не все нелегали, не все убивают, не все воруют, но такие есть. Он О, раскрыл. Вообще, на самом, вообще, человек, на самом деле, можно Как тебя зовут? Витя, вот сейчас это... Витя раскрыл суть. Э, вообще. Суть полностью видеоблог... видеоблогинга. Мы что хотим или что? Да, да. Но это же тоже в клубе. Идем дальше. А что мне делать, если меня поймали на стрите? И что со мной сделать, если меня поймали на стрите? Это КВН, похоже. Если тебя поймают на стрите то первое, первое, что тебе сделают, это дадут ремня. А потом, возможно, все, все обойдется просто каким-то устным предупреждением и поедешь дальше. Какое-то предупреждение делают, сделают, и дадут ремня. На ну, самом вот. деле, смотря, к кому попадешь. Главное, все зависит не, на самом деле, наглеть, От... да что это будет Ты за... изначально виноват, это стопудово, не надо доказывать. Да я там насмотрелся, я тут... Блядь, меня нечаянно занесло, крышка была немножко лысая, да, и вот этот да, поворот да, не скользкий. Не надо порзеть, надо разговаривать, ты уже виноват, тебя остановили, ты виноват. Надо спокойнее разговаривать, объяснить человеку. Ну, вообще, на самом деле, насколько я знаю, то можно и закрыть на трое суток. На самом деле, не знаю, как у вас, но в моем маленьком мире... Один раз нас за все время останавливали во время дрифта прям. Ну и, в принципе, если ты человек адекватный, ты нормально общаешься. И, как бы гаишники такие же люди, как и все остальные люди. Если ты с какой-то неправильной подачи, тебя даже продавщица в магазине неправильно поймет. И как бы ну, ничего такого, ничего не происходит. Просто в Москве лучше этого не делать вообще. Москва, она особенная. У нее даже вафельные перекрестки. Ребята, поднимите руку, кто-нибудь по Москве катается в Стрите? Кто-нибудь в Стрите катается? Жазду дрифт катается, но у них машины в Новгороде Поднимите руку, кто-нибудь катается? У меня, знаете, вот у меня теперь вопрос. Что дальше? Ну, типа, вот... Ну вот Макс ездит, Макс ездил по городу, все окей, сейчас у него все четко, подожди, тормози, Нет, тормози, ну, тормози, честно, тормози, сейчас а все вот неплохо, сколько подожди, сколько, что дальше, вот, вот, че... вот почему подожди, никто не ездит? Просто, просто хочу сказать, вот, ну вот мы поездили там год-два, какая-то шумиха поднялась, а что сейчас, что-то продолжается там, где-то кто-то прям, вот, прям активно ездит, ладно Владивосток, у них, блядь, здесь началось, к ним дошло через два года, это норма как бы далеко, ну, ну ладно. Но я вот не знаю, ну нигде, где я не был, вот я езжу иногда по городам, но меня как человека обычного все-таки иногда таскают на разные мероприятия. И вот, э, ну вот ездил я в Самару, ну там два человека ездят, ну, вот они там ездят и ездят. У них там две развязки на весь город. Ну, вот они там собираются раз в неделю, там, ну, пошумят полчаса. И то там уже все настолько уже друг друга знают, что там. Ну, вот в это время сейчас два дебила прилетят, полчаса пошумят. Ну, это образно, как бы, я просто говорю. И, ну, я же вот просто такое раздувание этого идет. Мне вот больше нравится, когда с той стороны сидят вот автоспортсмены, которые вот как в том году, вот было весело, задорно. А вы все... Слушай, все, а потом... Макс, Макс, я скажу так, что... Плохо, когда э, ваши поступки. Плохо, были... когда люди тренируются на улицах, не... они едут в автошколу или в школе. Тут как плохо, бы что-то что там еще это... куда-то. Не, Макс, плохо не то, что, а когда плохо то, что э, так не плохо или плохо? Ваши, ваши покатушки влияет на общественность. но извини, 1251 благодаря тебе появилась питере. О, точно, точно. Ну, фактически. Я, я тут же выпустил в трейлхеде футболки и наварился а, на а это. Плохо, что... Я тут же сделал вещи. Нет, ну, вообще а все статью все придумали и снизу вот черточка звездочки борщ. Ну что вы гоните, господи, вас во Владивостоке драчили за выхлопы громкие. Mm. Еще 12.5.1 этот придумано было в том году, у нас когда у вас пор... первый РДС провел. Не справился. поверишь, у нас Гос... нету 12.5.1. Да, потому что вас за выхлопы драчили. Потому, потому, что, что, у них... потому что, него... что у них депосы есть в натуре, там невозможно а это да. Короче, это все такая чушь. И люди, которые мне говорят, 12.5.1 из-за тебя. Я в Сочи приехал, прикинь, там наконец-то начали тоже за громкие выхлопы. Бля, борщ, это точно из-за тебя произошло. Господи, да это так смешно, вы что? Вы что скажите, что митинги из-за меня только что были в Москве. Ну что ты еще скажешь? Ну, это Не, же а это уже за кред, других людей. Это другие уже блогеры, которые блядь, и в официальных вот СМИ вот там, блогируют. Вот там сидят и думают, борщ ебанул по Исаки 125.1. Надо что-то делать. Борщ перестал смирит. кататься от меня. Все, можно ездить по тротуарам. Ну что ты гонишь, ну это же смешно. Господи, баночка рыдбула. Еще. Все равно, есть есть вот это, когда э, нелегал влияет на легал, это плохо. С плохой стороны. С Не, плохой знаете, стороны. Да, нет, да нет такого. Единственный момент, единственный момент, вот просто какой может быть, это когда ты приходишь, типа, в администрацию. Все. И то ты говоришь сразу же, ну, типа, мы тут ни при чем приедем без номеров, все окей. Вот, ну, сейчас нет такого, что? Сейчас типа нелегал влияет на RDS GP, мне кажется, никаким образом не влияет. Нет, RDS GP нет, но... Он влияет только на маленькие серии в маленьких городах где-то. В маленьких городах влияет даже. Ну и то, и то, ну... Не-не-не, я тебе скажу, но ну, я, я, я скажу, вот у нас появился вот этот D1 фуникулер, назовем его так. А... 5 человек, 5 человек. Слушай, да их больше, человек, их больше! Человек, а настолько охренели честно тебе скажу они позови пацанов дай им возможность бесплатно кататься пусть они делают это хотят блять ночью делать. слушай но чтобы только не мешали а -а -а -а -а -а. Не они там чеша подожди Почему подожди вы все макс, время говорите макс, о проблеме такое? но макс, не хотите ее никак макс, решать макс ну тебе не нравится эти как, блядь, позови скажи давайте пацаны как сделать так чтобы вы перестали это делать господи ты что? Че... я позвал я их позвал а как вы нас завлекете то есть их еще и завлекать. Отдайте, а сделайте нам бесплатную площадку. Но они приедут и бесплатно. Так а почему не сделать? Ну у тебя же во дворе дети гуляют по бесплатной площадке. Нет, вот ты немножко Нет, ошибаешься. за горку платят. Макс, смотри. восток а, Кстати, знаете, Но, Давайте поднимем теперь этот вопрос. А, бесплатная площадка стоит денег. Стоп. Я тебе скажу стоп. примерно, сколько стоит вложить, ну, сколько стоит заасфальтировать кусок. Не а, надо, не надо... Не надо. Знаешь, сколько, сколько? Ребят, вы знаете, как это решается? Я вам так скажу. Давайте... Вот, вот просто... Подожди. Я... Нет, во да, Тима. Во-вторых, во подожди. Мало того, что... Ладно, заасфальтировали, дали эту бесплатную площадку. Но ее же нужно содержать, ее же нужно убирать. За это кто будет платить? Ребят. Эти вот... ребята хотят бесплатно везде гадить. Схерали. С гиральем кто-то должен. А, ты... а вот нет, а я еще скажу, насколько бы я не любил дрифт, но я прекрасно понимаю, что заасфальтировать кусок площадки это примерно себестоимость небольшого спортивного комплекса. Небольшого, в котором могут заниматься э, тысячи детей в разных секциях. И лучше построить площадку для 20 дебилов, которые что-то там дрифтят и никуда не стремятся да развиваться. Понятно, дрифили, а вечно что-то просят. Можно, можно Либо построить задам? небольшой спортивный комплекс, где будут заниматься дети и А там. сейчас я вам расскажу один факт. Я хочу, можно В Красноярске, вопрос. стоп, вообще по этой теме расскажу. В Красноярске э, все, ну, директор Красного Кольца, заместитель директора Аркадия, соответственно, Саша Бруштейн, делает бесплатные заезды каждые две недели для пацанов, которые катают. Вот я эту тему сейчас хочу проработать в Екатеринбурге. Давай, это это, это работа города. Это из... круто. А ты... не, не, не, не". Понимаешь? Мы Поним. сделали, да, Дима, реально возможно. Это возможно сделать. Сделать пресс-конференцию. Можно? можно я спрошу? Я и все. Скажу, у них, Ты, наверное, <свят> не в курсе, но у них есть контракт с городом. И город оплачивает эти... Да, дни. Но, но они продвинули эту тему. И у города есть такие возможности, понимаешь? Он организовывает, он приходит в город. Вопрос не в том... 200 рублей на 10 человек каждый скину, это не проблема, это не, это бесплатно. Ребят, ребят, ребят, можно? Ты хочешь повлиять на все вот это дело? На что? Ну повлиять хочешь на нелегал, чтобы все было более-менее, хотя бы во Владивостоке? Конечно. Так нужно как-то немножко помочь. Я с ними разговаривал, они не хотят... Не ну, надо разговаривать. Ну, смотри, приближение, даже немножечко сделать шаг в сторону легала, это какие-то требования и правила для того, чтобы не разрушилась та площадка, на которой они это делают. Например, я им сказал, ребята, мы вам даем площадку, вы условно скидываетесь по 100 рублей, потому что я хочу поставить маршалов, потому что у меня стены кругом на этой площадке. А им нужно заплатить денег, потому что это не работники трека, это люди, которые работают у меня в РДС, ну, естественно, они не будут просто так следить за там толпой. То есть им немножко надо заплатить подожди, денег. Вот второй вопрос, подожди. Второй вопрос. Вы должны приехать в шлеме, потому что я не хочу, ну, интереснее. я несу ответ. Вы должны быть пристегнуты, и вы ездите без пассажиров. Все, вот меню... Миним... А, еще глушитель вниз, потому что у меня стоит поролон, И когда глушитель нормальный, ты прижимаешься к поролон поролон загорается, внутри начинает леть, а он денег стоит. Я говорю, и глушитель нужно вниз развернуть. Просто вот делайте насадку. Вот минимальные требования, при которых вы можете приехать. О, что-то мы что-то должны делать. Вы, блин, должны нам все бесплатно, дать, чтобы мы ушли из города. Почему кто-то кому-то что-то должен? А кто, а кто это сказал? Это нелегальщики. Ты, ты это сам придумал? А? Ты это сам придумал, что ты говоришь, что нет, мы не хотим или что? -то. Если бы мне сказали, что Андрюха, давай вот Слушай, так, они так, мне так, так ответили. и так, и бесплатно, вот именно на хорошей подготовленной трассе, я бы через час это все уже сварил. Слушай, но я с ними вел диалог, а они мне так ответили, что это мы должны что-то делать. Короче, Но, знаете. В Владивостоке у, вот у меня. на самолет, естественно. Есть проблема. Есть проблема, что они хотят, чтобы. Я тебе знаю, что хочу показать. И легал, вот ну всем. Просто не уровень ничего делать, уровень нелегала. Что, хоть хоть как-то сделать шаг к легалу. Вот я, я скажу так, что. Уровень дрифта, братан. Вот чтобы ты. Чтобы ты понимал, вот так нужно общаться с ГиБД. Кайф же. Есть же. Так называемый которая находится вдалеке от города, там нету ближележащих, даже. Они катают, они даже видео почти не снимают. Есть там, ребятки приезжают, и они типа конкуренты. А, вы там на второе свое кольцо ездите, а мы на третий там под лира ставимся, на скорости типа 140, типа такой соревнование. Но тех не слышно, не видно. То есть они не мешают, и они не наносят ущерба какого-то. Ну, максимум лира погнули, ладно, хрен с ним. Но они даже, даже не срут, не гадят там на своем споте. А вот те, которые в центре города, они больше всех качают за то, что, типа, нам все все должны дать бесплатно. Ну, Но... а что, все, ушел этот? Не -не -не -не -не. Мне кажется, Не тихо качай. стало. Он, Он садится. И... и вот из-за этого проблема, что они вредят, то есть они э, своими гоночками э, настраивают <с общественность <с против дрифта. Вот я к этому веду. Я понял. Они есть... не хотят ничего делать, чтобы сделать шаг. Я понял. Сделайте все за нас. Единственное, что нам не хватает, и по одной, и... Вот, вот, вот, Макс, ребят, все правильно. Ребят, единственное, единственное, чего нам не хватает по одной и по второй сторону медали, это культуры. Культуры не хватает, культуры происходящего. Но мы же разумные люди. Я мы думал, ты скажешь, жить... культуры за носа не хватает. Не, Смотри. ну слушай, вот ну мы про пошли про... на встречу предложили. Говорю, ребятки, вот минимальные требования, чтобы вы к нам приехали. Не вопрос. Им просто чтобы сделаем раз заправить тачку и поехать Раз в неделю хотя бы пойдем навстречу. Они, да мы не будем ничего делать. К вам, к вам ехать 40 километров, нафиг нам это надо. Мы там все нормально чувствуем. Но это называется бескультурия с их стороны. Они тащат на себя одеяло и думают, что им все все должны. Это не хотите, чтобы мы тут срали? Сделайте нам, типа, бесплатный туалет. Ну так не должно быть. Ворота нападаешь. Ну, да. Я за адекватность. Я мы за адекватность. Мы тоже. Мы тоже. Слушай, ну я, наверное, уже все-таки старый человек, да. Я люблю ездить в машине без музыки, а, чтоб не гудела, перделка там, стекла закрыл, и еду в тишине и кайфую от этого. Но я выплескиваю адреналин, да, у себя на тренировках. Я там учу людей, сам катаюсь каждый день. Но я это делаю на площадке Ладно, есть я еще там выплеснул. Безопасности, шли пристегнутые и все. Я согласен, но завтра едем в стрит. Поднимите, пожалуйста, микрофон, мне погромче. У меня один вопрос. Вот сейчас все катаются на JZ, RB, LS, на старых машинах. Что вы будете делать дальше? Не про нас. Да не надо, да. Все равно меня не слышат. Нет, тебя слушаю. Сейчас все катаются на старых двигателях и старых машинах. JZ, LS, и это все на марках, на турках. Что вы будете делать, когда все это кончится? Турики не кончатся. Аркаша сказал... На наш... Ребят, ребят... Турики на... не закончатся. На наш век хватит. Что Начина еще сказал Аркадий Петрович, GZ еще скоро не закончится, потому что когда закончатся турбо-GZ, есть еще атмосферные джизеты, да. из которых тоже можно сделать турбо-GZ. Поэтому... Ну и появятся другие моторы, неважно. Начну... ну Всегда... Прогресс не стоит на месте и находится пути решения. да? то не закончится точно. Ну что, господа, у нас время подходит к концу. Э -э, давайте подведем итог. Все кайфово, все отдыхают. Дай бог, чтобы такие выставки организовывались. Спасибо большое давайте скажем организаторам. Организаторам поаплодируем, что <музыка> <музыка> мы все здесь с вами собрались. Легал, нелегал, те, кто просто дрифтят, может быть, кто вообще не дрифтит, просто пытается. Поэтому это очень круто. Всем большое спасибо. Увидимся с вами на следующем Дрифт Экспо, который пройдет в Сочи. Обязательно следите за группой Дрифт Экспо. Всем большое спасибо. С вами был Стас Рыбин, Цыга. Всем пока-пока. Ура!